Привет, я Андрей Бутин и прямо сейчас вы смотрите бесплатный курс по настройке таргетированной рекламы Facebook и Instagram в рамках нашего сообщества "Свободный ЛМ. Виртуальный Наставник для начинающих. И скорее всего, если вы никогда не открывали Facebook и Instagram для иных целей, нежели запостить фотографию и никогда не настраивали свою рекламу и только начинаете что-то делать внутри этих социальных сетях, то к концу этого курса вы получите первые свои результаты и настроите свои первые свои рекламные кампании. В идеале, если на протяжении всего курса, а это 14 роликов, вы будете выполнять все домашние задания, которые будут в описании каждого этого ролика, каждого урока. Выполнение зада домашних заданий для проверки вы будете оставлять в закрытом телеграм-чате. Друзья, и приятного вам просмотра и до встречи в конце курса.